Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – долги судьбы. Жизнь всегда возвращает долги. Она не слепа, она не безумна. Она абсолютно честная и абсолютно справедливая. Каждый из нас имеет в жизни то, чего заслуживает. Мы должны понимать, сколько мы вложим сил, времени, столько мы и получим, чем раньше мы это сделаем, тем раньше мы этой вернем. То есть жизнь возвращает долги, то, что мы в нее вкладываем, обязательно окупается. Кто-то имеет в жизни лишь болезни, проблемы, массу врагов. Нужно заглянуть в себя и посмотреть, что ты вложил в себя, в свою собственную жизнь. Кроме лени, бездействия, злобы зависти, ты ничего не вложил, лежа на диване, Безумно листая каналы, ты лишь надеялся на то, что жизнь сама тебе даст. Ты наивно полагал, что жизнь тебе обязана, что рано или поздно что-то придет само тебе в руки. А ты не шевелясь, не двигаясь, просто будешь собирать плоды чего-то труда. Это глупая наивно, другой человек. Живет в богатстве, но в огромных проблемах в семье и со здоровьем. Он вроде бы зарабатывает, но тратится масса силы и энергии на решение других проблем, которые откуда не возьмись, постоянно где-то выползают. Это тоже говорит об определенном перегибе, недоработке. То есть нужно заглянуть в себя. Что ты делаешь плохого, скверного по отношению к мирам, к людям? Что ты живешь как будто бы в доме, как полная чаша, а в семье беда и со здоровьем огромные проблемы. Есть другие люди, которые богаты и счастливы, то есть это те люди, которые нащупали некую точку баланса и гармонии, они что-то поняли, это люди из так называемого разряда духовно пробудившихся. Вот к чему можно стремиться. И эти люди, сколько бы не вкладывали, всегда на выходе будет добро и благо. Это есть идеал жизни. Задумайтесь, что вы вкладываете в свою собственную жизнь? Сколько сил и времени вы вкладываете в себя? Не тратите ли вы свое время впустую? Живете ли вы с полной отдачей, понимая, что каждый час вашей жизни, вашего дня, это не кир кирпич в общую стену, которую вы строите для себя же самого, понимаете? Чем больше вы вложите себя, тем больше вы получите. Это как некий вид предпринимательской деятельности. Вы вкладываете и зарабатываете. Если вы обленились, вы что-то не вложили, на выходе ждите некие проблемы и некие недоработки. Собственно, проблемы возникают в том месте, где вы что-то не продумали, где вы не доложили, где вы не доработали над собой. У людей, которые буквально до мелочей просчитывают свою жизнь и каждый свой шаг, такого не случается. Вы должны понять, что жить вы должны. С общепринятыми правилами, обязательно в гармонии со своей совестью, вы должны помнить, что люди вас видят и чувствуют, вы от них ничего не скроете, как и от Господа Бога. Жить нужно с людьми в мире, в согласии, во взаимовыручке, взаимопонимании. Это и есть залог успеха, чем бы вы ни занимались, какой бы вы деятельности вы ни вели. Если вы вкладываете в знания, в образование, вы получите карьерный рост и свое благосостояние. Если вы вкладываете в спорт, в свою физическую красоту и силу, естественно, ваше тело будет радовать взгляд окружающих и ваш личный. Вы будете уверены в своем организме, своей силе, красоте. Ваше тело обязательно своей силой и выносливостью вам поможет. Чем бы вы ни занялись, если вы делаете это от души, если вы каждый день работаете над собой и над той ситуацией, в которой вы оказались, вы никогда не проиграете. Вы будете жить долго и счастливо, иными словами, вложенная в вашу судьбу, в вашу жизнь. Жизнь и судьба вам возвратит обязательно. Она не слепа никому ни к умному, ни к безумному, ни к ленивому, ни к деятельному человеку, ни к доброму, ни к злому. Она всегда возвращает долги с лихвой. Помните об этом. Вкладывайте в свою и в чужую жизни правильные вещи и правильные смыслы и то количество времени и сил, которые необходимы. Стройте планы, ставьте цели, просчитывайте эффективно, ваши будущее, жизненные силы и обязательно дождетесь положительного результата, если только вы в себя верите. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.